Гостила бы сама, ведь я ваш гость. Не у нас гостишь, чтобы гостем звать. А откуда вот ты сам? Отсюда не видать. Ай, по тропинке да я брожу на Из далёка. Из издалека. Из Сибири. Из Сибири. Ты всегда брешь так. Ей богу, из Сибири. А, -а, -а ты кулак. Кулак. Кулак. Вишнок медный. Это... Вы кулаки. Я бедный. Сирота. Простота. Воля рязанская. Вот те кресло. Сирота. Сирота. Казахстан. Ну, рыги! Сам рыги! И рыги! Ну, вечерняя, эх, гонит с куку, гонит соньком Самольская гармонь. В рожь густую отдыхать Мы нынче в поле Работали на яд Не, Не, Не стыдно ребятам И девчатам погулять Не стыдно ребятам И девчатам погулять Рассвистался Соловей Всех девчат увел Тимошка Хоть садишь да слезы лей Как после стыдно, заката Парни девчата Песни и пляски в правда, Как Там с Тимошкой у дела были у девчоночки И в любовь не покорать, жили мы сама смену Полно девушки молоть, на напрасну Что вы, девчата, право, отчего вам не понять Игры, забавы, не хотите ли осмеять Не стыдно девчонке да с мальчишкой погулять Не стыдно девчонке да Эх разом бедные I don't ЛЮБИЕМ бией, не тронь. Корей, убрать гореть. До имени мне дали э, всесоветскую заботу Всей молодежи на показ. Я так теперь возьмусь за работу, что... Теперь вам не Тимошка, Тимофей Васильевич! Ой, наш Тимошка? Тимофей Васильевич? Ха. Теперь я не Тимошка? Тимофей Васильевич? Теперь я не Тимошка. Тимофей Василь... как старый тарантас Пускай она других в других руках застонет. Ах, девушки, придумай бы для вас что-либо поумней гармонии. Девушки-голубушки, списанные любушки, вам хихоньки да хахоньки, скачете, что махоньки. Целой ночи ногу мне пляшете метелицу, не пристало девки мне с вами-ка не дурочку валять, бери гармонь, пошли гулять. Девицы-красавицы, мне не полагается. А теперь уж сутки. Что такое вообще гармония? Просто предрассудки. И за мест гулянок всех обучать вас надо. На собраниях посещать следы доклады. Там займемся мы всерьез. Мозговым ремонтом. Чем в каждой детке надо быть? Где yeah, Горизонтом. Okay. <толкно> у тюрьма. Тимофей сошел с ума, вот напасть, гляди, пошел, так что пыль клубится. Лапку ж ему позвать и свести в больницу, донести в совет-резонт, он ведь там начальник. Намекнул про горизонт, эдакый охальник. Решил я поддержать свою осанку. Ведь я же секретарь и и вообще. Решил, не выйду больше на гулянку с тяжелой гармонией на плече. Вам теперь че не до нас, Тимофей Васильевич. Оторвались от масс. Тимофей! Yeah. Mm -hmm. любит, плюнет, поцелует, к, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Он советчик сердце скука мучит. Он секретарь. Теперь его не тронь. Любит. Не любит. Плюнет. Поцелуй. Сердце прижмет. к рт пошлет. Марусенька, не знал я, что разлучит С тобою нас проклятая гармонь Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет Любит, не любит, плюнит, поцелует, сердце прижмет. Ой. Ой. Ой. Любовь, она, конечно, не картошка. Ее не вырая в один прием Любит Тимошка, не любит Тимошка Нет, кончено, поставлю на своем дописываем в раз в раз ликвидировать как скла Thank you. Yeah. Ко мне, красно девица, погляди в карман, чтоб там где-то Я полоску бросаю, а есть полоска, а где же лежат? Расскажите мне, пожалуйста! Да ну, да что же это делается, братцы? Вот бы в этом разе куда податься, эх, советская власть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, да ну да против жешка, можешь же решилась, рыб на зверином уй, буль, буль, буль, буль, буль, буль, сделай милость, эх, советская власть Bye. Uh -huh. Ганов, содействуй. пьяным кулаковским хулиганом. Эх разом! Бля, стать хорошо, это гармония моя. Эх, не пускает пыль за меня. I'm here. I'm here. Целует К сердцу прижмет Раз, два, три, четыре Танцуем Польку, Полька комсомольская, от польки не устать нисколько. В огороде редька в возле редьки Федька. А у Федьки одурь, потому что лозы. Нынче не гуляем, не ни под ним умряем. Из гулянки печку в словно редьку печку. Да пляшет под гармошку кошка. Уважает кошку по Богородний малышка Кошка-красунишка Дверь такого сорта Курди, чё чё чёрта Гармонь, гармонь, Родимая сторонка, поэзия советских деревень.